Здравствуйте, господа! Сейчас мы с вами немного покуражимся с выделением. Я вам покажу, что можно с, вы... с выделением делать. Вот, допустим, вы взяли прямоугольное выделение, сделали выделение, но это еще далеко не все, что с ним можно сделать. Можно выделение повернуть, применить к нему такие инструменты, как Увеличение, искривление, перспектива, зеркало Эти все инструменты можно применить к выделению И давайте я покажу вам, как это сделать Если вы вдруг не знаете Вот я сделал выделение, беру инструмент вращения Мне Или здесь нужно перейти на вкладку настроек для этого инструмента или просто в два раза двойным щелчком я уже об этом говорил двойным щелчком вызываем настройки для инструмента и чтобы мне его повернуть сейчас я этого сделать не смогу я сейчас буду вращать слой весь слой вот этот белый сейчас выделение я сниму вот, сейчас я вращаю слой. А чтобы мне повернуть выделение, давайте я еще раз сделаю выделение. Двойным щелчком выбираю вращение. Чтобы мне вращать именно выделение, а не слой, мне нужно вот здесь вот, э, с этого значка, сейчас у меня активный вот этот значок, а мне нужен вот этот вот я курсор навожу и выскакивает подсказка выделения активирую его, щелкаю просто левой кнопкой мыши и теперь я могу свое выделение вращать вот. точно так же увеличение искривление ну давайте я вам покажу искривление вот я выбрал двойным щелчком искривление и щелкаю вот по этому значку, по красненькому вот и делаю искривление искривить вот сделали такое выделение точно так же перспектива Щелкаю по этому значку и работаю перспективой. Вот. Зеркало. Вот я выбрал зеркало. Щелкаю по этому значку и зеркалю. Точно так же, как я отзеркалил по горизонтали, можно отзеркалить по вертикали вот эту галочку нужно переставить с горизонтальное отражение на вертикальное и зеркалью в общем много чего можно делать с выделением и это я вам так бегло-бегло показал давайте сейчас чтобы чтобы не просто как-то бессвязно вам рассказывать это, а, а на примере вот этого логотипа давайте его отрисуем с помощью выделения. И я беру эллиптическое выделение. Сейчас я окошко маленькое подгоню под размер видео. Вот и сейчас будем отрисовывать его я делаю выделение сначала так небрежно неаккуратно а потом начинаю регулировать подгонять в общем мне нужно своим выделением повторить контур в нашей картинки. Ну, пока мести только в этом месте. Сейчас вы все поймете. Так. Так. Давайте попробуем вот так вот. Теперь я беру инструмент перспектива. Здесь у меня уже этот значок я уже щелкнул. И начинаю тянуть вот этот угол. Сначала этот. Теперь вот этот немного поджать. Так. И вот этот. Преобразовать. Вот что у меня получилось. На данном этапе, так, давайте я попробую его вытянуть в эту сторону, вправо вот сюда. Вот беру инст инструмент масштаб, кликаю по этому красненькому значочку и начинаю увеличивать масштаб. Только ширину, высоту не трогаю изменить вот что у меня тут получается можно попробовать перспективу еще или искривление можно попробовать немного так искривить. Приблизительно вот так. Теперь, если я возьму снова выделение и начну рисовать здесь второе выделение, то у меня второе нарисуется, ну, создастся новое выделение, а это снимется. Чтобы этого не случилось, мне нужно вот тут есть значочки такие вот, красненькие. Режим. Это просто со создать выделение. А мне сейчас нужно щелкнуть по этому значку. Добавить в текущее выделение. Щелкаю по нему. И теперь я могу смело рисовать еще одно выделение. Но... Это у меня первое выделение мое не снимется, а к нему добавится вот это вот второе, с которым я сейчас работаю. Вы сами все видите. Мне кажется, должно быть понятно, что я делаю. Так. Так, еще немного угу. угу. Минуточку терпения терпения что такое, я не могу сейчас, господа. Вчера делал, а сегодня не могу повторить. Приблизительно вот так. Теперь, чтобы нам посмотреть, что там у нас получилось, я с эллиптического выделения сейчас переключусь на прямоугольное, и вот эта вот рамочка пропадет, и посмотрим. Вот. Вот такое получилось у нас выделение из двух овалов. Вот. Снова перехожу на эллиптическое. Эта кнопочка у меня уже нажата. Вот это вот. И теперь. Так, здесь я не буду трогать. Теперь я рисую еще. Одну. Так, так, вот так. И еще одно. Видите, что у меня происходит? Вот сначала к этому выделению, а теперь вот к этому добавляются еще вот эти маленькие выделения. Так. Сейчас я перейду на прямоугольное выделение, и мы сможем увидеть, что у нас получается. Так, снова перехожу на эллиптическое выделение. Опс. Чтобы мне убрать вот эти вот острые уголки, я пока здесь ничего лучше не придумал. Может и есть какой-то способ, Конечно я пока не придумал ничего лучше, как сделать это с помощью свободного выделения я беру свободное выделение двойным щелчком выбираю здесь не забываем переключиться вот с этого значка на второй, добавить в текущее выделение увеличиваю вот так вот и начинаю Вот так вот. Так, так. Вот. Этот уголок у меня исчез. Теперь начинаю отсюда. Так, так, так. видите что происходит у меня вот к этому выделению добавляется еще то что я сейчас делаю от руки свободным выделением вот таким вот образом, ну, и давайте вот этот уголочек тоже уберем. Так. Так. Так. Так. Так. Вот так. Вот что мы получаем на данном этапе. Теперь нам нужно вот это вот выделение. С этого места. В общем, сделать его внутрь вот сюда вот. Вот это место. Ш что для этого мы делаем? Я выбираю снова эллиптическое выделение двойным щелчком. И теперь вот с этого значка я переключаюсь вот на этот. Он у меня третий по счету. Вычесть. Вот выскакивает подсказка. Вычесть из текущего выделения. Выбираю его и рисую выделение. Создаю. Так. Так. так. Как можно точнее? Повторяю контур нашей картинки. Вот так вот. И теперь, если я с, с эллиптического перейду сейчас на прямоугольное, вот что мы видим. Вот такое вот. Сложное выделение мы с Вами сейчас сделали. В чем тут... Для чего это вообще нужно? Что с помощью прямоугольного выделения Вы это не сделаете, не нарисуете. С помощью одного лишь только эллиптического тоже Вы такое не сделаете. И с помощью свободного выделения вам будет сложно такое сделать, потому что здесь, где вот эти круглые формы, круглые, овальные, у вас все равно где-нибудь будут острые уголочки. И суть всего этого, то что мы сейчас с вами делаем, чтобы сделать выделение и чтобы у нашего выделения не было острых уголков это как бы как мы с помощью контуров рисуем что у нас если не надо то у нас острых уголков не получается а с помощью свободного выделения так сложно сделать. Одним свободным выделением. Все, все, выделение мы сделали. Теперь выделение делаем в контур. Выделение в контур. Выделение нам уже не нужно. Выделение я сниму. И точно так же сейчас листик. Сделаем выделение листика. Выделим листик. Беру эллиптическое выделение снова. С этого значка переключусь на вот этот. На первый самый. Создаю выделение. Так. Так. Как можно точнее, повторяю контур нашей картинки. Так. Вот так. Давайте еще увеличим. Вот так вот. Хорошо. И теперь с этого, с этой кнопочки, я должен переключиться вот на эту кнопочку там выскакивает подсказка создать выделение из пересечения с текущим нажимаю ее увеличу и начинаю рисовать сначала неаккуратно а потом начинаю регулировать так так так Нет. Так, увеличу и посмотрим. Ну да. Вот так. Хорошо. Переключусь на прямоугольное выделение. И мы видим, что мы сделали вот такое вот выделение. Делаем его в контур. Снимаем выделение, оно нам не нужно. У нас есть теперь два контура, и из них мы сделаем выделение. Так, этот слой я удалю, белый. Создам новый слой, прозрачный. Так, перехожу на контуры. Включаю контур. Вот он, листик, наш контур. Вот Обратите внимание, я его включаю и выключаю. Вот я его включил, кликаю правой кнопкой мыши по нему. Контур выделения. Все, контур можно выключить теперь. Выключил. И на новом слое, я нахожусь на новом слое, на прозрачном, делаю заливку. Залить. Выделение снимаю. Создаю еще один слой прозрачный. Так, перехожу на контуры. Вот он контур моего яблока. Кликаю по нему правой кнопкой мыши. Контур выделения. Контур можно выключить сразу. Нахожусь на новом прозрачном слое. Делаю заливку. Выделение снимаю. Эти два слоя между собой объединю. и сейчас выключу вот этот верхний который мы с вами только что нарисовали вот что у нас было вот такая картинка нерезкая размытая и вот что мы нарисовали здесь вот виднеются размытые края но это края от этой нижней картинки размытые а наша картинка хорошая сейчас я Создам копию вот этого слоя и залью его белым цветом. Ну как бы создам промежуточный слой. И вот мы видим, мы сейчас самый нижний слой не видим, а видим только наше яблоко, которое мы нарисовали с вами. И здесь вот, конечно, хотелось бы получше. Вот про эти острые уголки я и говорю, говорил. Вот, вот про такие неровности здесь вот острый получился бугорок как бы не, не острый, а угол угол, вот его видно чтобы вот такого не происходило если вы рисуете этот способ вам может быть очень полезен ну а в моем случае я сделал это на скорую руку хотелось бы конечно получше, но Такие вещи не делаются за 15-20 минут, логотипы не отрисовываются за несколько минут и, и, и не рисуются за полчаса. Это делается, делается долго, аккуратно все делается. А, а я так показал вам, на, на скорую руку все сделал. Ну и тем не менее, вот на скорую руку даже можете посмотреть самое главное что я хотел вам показать как что можно делать с выделением тема в общем была обычно тему озвучивают в начале урока ну а я в конце озвучиваю тема была выделение работа с выделением и на сегодня это все спасибо за внимание все было